Приветствую на канале Шарабара, внезапно, неожиданно, нежданно-негаданно и неплановый ролик. Да, да, по названию понятно, что это, скажем так, ответы на вопросы. Либо конкретно на вопросы, либо на что-то, что можно посчитать вопросом. Я пока не определился на самом деле. Говорю сразу, это будет, наверное, что-то вроде подкаста, только без моей рожи. Да, я ее светить не планирую. Поэтому на экране редко будет что-то появляться. Просто голос. Прежде чем мы начнем, у меня такой вопрос: я не знаю, что за муха меня укусила, что я решил сделать подобное. Но мне интересно следующее. Как считаете, стоит ли вообще делать подобные ролики? Или ну его нафиг достаточно просто отвечать на комменты? Вот сейчас, вот в правом верхнем углу, да, да, вот именно здесь. Угу. Появился опрос. Вне зависимости от результата, можете задавать свои вопросы в комментариях, я постараюсь ответить на большую часть, не на все, не А А там уже в зависимости от результатов голосования будет зависеть. Я отвечу просто в комментариях или же сделаю подобную вот фигню. Не стесняемся, пишем, а пока приступим. чтобы вы понимали, я не поленился, вроде бы перешерстил все комментарии под видео, под всеми видео, это важно. Не могу сказать, что я во все вчитывался. Но, который нашел примерно плюс-минус повторяющимися по смыслу, или же не вопросы даже, а комментарии, от которых у меня пригорает и бомбит. Вот их и рассмотрим. И пройдемся, наверное, по самому моему популярному и просматриваемому видео про римскую армию. Каким образом он набрал 200 тысяч просмотров, я без понятия. Учитывая, что я его, в общем-то, и не пиарил, то это интересно. Так вот, самая большая претензия, которую мне предъявляют, то, что я все запихнул вместе. То есть период республики и империи. Взял и соединил просто в кучу еще и понасшибался, понаперемешивал. В общем, да. Согласен, косяк, неприятный, но не смертельный, на мой взгляд. В чем суть? На самом деле про Римы я делал, ну можно сказать, на коленке. Делал чисто по приколу, я бы даже сказал. Вообще не вчитываясь толком и не вдумываясь. Не могу сказать, что я сейчас этим не грешен, но сейчас я побольше стараюсь. И да, это был все-таки первый блин. Забавок я его монтировал, если это, конечно, можно монтажом назвать, а не просто слайд-шоу. В принципе, у меня сейчас слайд-шоу, неважно. В общем, я его смонтировал в видеоредакторе Movile. Для тех, кто не в курсе, это прокачанная версия Windows Movie Maker, по сути. Да, все было настолько печально. Почему-то я жутко боялся включать Adobe Premiere, думал, что я там вообще ничего не буду понимать и типа ну его нафиг. Конечно, конечно, если бы я делал этот ролик сейчас, то подход был бы другой. Как минимум, я бы разделил римскую армию периода республики и империи, сделал бы два отдельных ролика. И с большой вероятностью было бы и третье видео про тактику ведения боя. Далее, опять же Рим задает вопрос некто полковник. А где Велиты, Гастаты, Принципы, Триарии? Также можно сюда добавить Буцинатора. Я их умышленно опустил, потому что, во-первых, чтобы сделать видео покороче, а во-вторых, насколько я помню, возникли у меня проблемы с поиском картинок. И второе, по-моему, даже важнее. Далее, очень мне понравившиеся Александр Байонет, Бажонет. Пажанет, выбирайте сами. Ему, видите ли, не понравилось, что я последний раздел указал не «командиры», а «офицеры». Да, конечно, от этого же столько всего изменилось. Так сильно поменялась суть от названия. Что просто кошмар, день сменился ночью. Свет превратился во тьму, лягушки пстали на четвереньки, отрастили хвосты хвост и начали гавкать. Ад с ним зашел с небес, Дьявол превратился в бога, какой кошмар. Вот особенно посмотрите, конец. Недоработанное, садитесь два. На историческом факультете вот такое бы услышать. К моему великому счастью, я не на истфаке. Не, как бы поймите. Я не говорю то, что я абсолютно прав, и идите все нафиг, как я сказал, так и должно быть, и вообще я гуглил, значит я умный. Ня, yeah. я просто говорю как думаю, но это не значит, что я не могу ошибиться. Если я ошибся, поправьте меня в комментариях, только пожалуйста адекватно. За последние пару дней я такого увидел под видео одним, об этом попозже. Ох, кошмар, я да даже не знаю, как на это реагировать. Костя Кузьмин. У него возникли проблемы касательно средней продолжительности жизни. И вроде бы да, что-то в этом есть, 35-45 лет, но попытался я найти информацию. 35-45 лет средней продолжительность жизни. Забавно то, что чаще попадается 25-30 лет, то есть короче 28 лет считается средней продолжительностью жизни в Греции и Риме. Как минимум это далеко до 40 Однако, как я вот сейчас читаю, многие римляне доживали до старости и могли похвастаться вполне привычной нам продолжительностью жизни. Вероятно, на установление цифры в 25 лет повлияли частые смерти женщин во время родов, а также высокая детская смертность. В среднем же римляне жили не особо меньше нашего. Кому верить, эм, не знаю. Возник еще такой вопрос: про музыку. Бывали комментарии, особенно в начале, про музыку, что вот хорошая музыка, то есть 310-я, побольше ее давай. И почему-то именно в комментариях под роликами про Рим часто задавали вопрос, хорошая музыка, что это за музыка. Хотя ее там очень плохо слышно. Ну ладно. Такой вопрос. Если вдруг она вам нравится, возможно, не исключаю такого. Указывать ли мне в описании к ролику название композиции? Говорю сразу, это просто бесплатным, потому что я не хочу получать нарушение авторских прав, чтобы ролик монетизировался правообладателем. Так как, а нафига? В общем, нужно ли оставлять название музыки? Валера Ермак поинтересовался в ролике про имена римских граждан и рабов, что значит шарабара. На самом деле изначально я планировал назвать канал а-ля Билибердень, Билибердариум, что-то такое. Это связано с тем, как бы сформулировать. Это связано с тем, сколько всего я хочу рассмотреть, рассказать, узнать. Поверхностно разумеется, что это просто все смешивается в кучу и получается барахолка, билиберда какая-то. Кроме того, изначально у меня имеются такие вот тетради, и я там от руки все записывал. Почерк у меня отвратительный, но мне это нравится. И когда я пишу от руки, так лучше запоминается информация. По крайней мере, шанс того, что я ее буду помнить, выше нежели поклацать по клавиатуре, однако учитывая что столько писать про одну тему устаешь, то я там очень, очень сильно все сокращал, а тетради у меня носят название «всякая белиберда», как полезная, так и не очень, поэтому и хотел назвать белибердень, посоветовавшись с одной своей хорошей подругой, она сказала, что какой-то негативный окрас, либо словосочетание делай, либо подыщи другое слово, может даже синоним, открыл словарь синонимов, и изначально мне там ничего не понравилось. А потом я натыкаюсь на такое слово «шарабара». Это синоним к слову билиберда. Все просто. Сайберия Волф, мягко говоря, упрекнул меня за то, что я использовал такое слово, как «кровосток» в одном из своих роликов про оружие холодное. Уважаемый Волк, вы, возможно, не поверите, но я знаю, что это должно называться не «кровосток», а «дол». Но большая часть людей знает его под названием «кровосток». По крайней мере, мне так кажется. Могу ошибаться, все возможно. И особенно понравилось. Вы хоть раз настоящую кровь видели? М, эм... Да, видел. Более того, на первом курсе присутствовал при вскрытии трупа. Видел и кровь, и мозги, и кишки, и сердце, и печень. И как раздербанивают грудную клетку, чтобы это все достать. И как это потом все нарезают, шинкуют в салат. И как потом обратно это все бросают. Видел. Также, по-моему, после того, как я объяснил, откуда название канала, надо, наверное, рассказать, в чем вообще суть канала. Как я уже сказал, у меня есть тетради, 4 их уже, по-моему, где я выписываю разные всякие интересности. Кстати, про римскую армию, именно граждан Рима, это у меня там все есть. Но, подумайте сами теперь, пишу от руки, информации много, 13 минут говорить, это примерно 5 страниц А4. Теперь скажите, сколько это получится от руки? Да, зависит от почерка. 10 страниц печатного текста, это будет минимум страниц 13 от руки. Одна тема, а их у меня там свыше 100 различных. И представляете, 100 тем по 10 страниц от руки писать. А некоторые большие, некоторые короткие совсем. Суть канала, в первую очередь, для меня в том, чтобы я побольше узнал о теме. Все просто. Кроме того, учитывая, что сейчас популярен всякий трэш, кто-то кого-то обосрал, кто-то на кого-то наорал, кто-то на кого-то нагнал, разоблачения, интриги, расследования, кто кого изнасиловал, кто кому в ноздрю засматривался и все прочее. И мне просто не нравится, что этого слишком много. И вот я решил хоть как-то постараться это все разбавить. Получится или нет, фиг его знает, но я хотя бы попытаюсь. И кроме всего этого, суть в том, чтобы в пределах 15 минут, негласно мое правило, запихнуть темы. 15 минут не больше так как часовые ролики смотреть будут лишь совсем энтузиасты которым очень нравится данная теме которые хотят в ней разобраться а большинство не будет смотреть час все просто на самом деле даже может стоит попытаться умещать ролики в 7 минут чтобы вот совсем совсем выжимку но над этим нужно сидеть и больше горбатиться а я к сожалению не могу себе такого позволить и поэтому я поверхностно хоть как-то рассказываю о теме оставляя на большинство из них ссылки чтобы люди смогли перейти и сами Сами посмотреть. А теперь то, что выносит мне мозг в последнее время. Видео про самые древние города. Просто зайдите туда и посмотрите комментарии. Меня задизлайкали армяне. Самое смешное, что в процентном соотношении это самый задизлайканный ролик у меня. И как вы думаете, почему все верно? Потому что я не вставил в ролик Ереван. Я серьезно? Вот, смотрите. А где Ереван? Еревану 2800 лет. И палки я пытался до них достучаться. Культурно, спокойно объяснял. Им, что Ереван старый город никто не спорит но самому молодому городу в ролике 3000 лет а Еревану 2800 лет и я использую данные из википедии да так как считаю их более достоверными в общем нежели перейти на какой-то в данном случае армянский сайт и посмотреть и считаю их более общепринятыми что там кто-то где-то статью написал о том что что такому-то городу 9000 лет 20000 лет что вот какой-то племя человека Носорогов прошлось в этом месте и временно перевалочный пункт устроило, и они жили там 4 дня это не означает, что городу, который возник на этом самом месте 20 тысяч лет. По крайней мере, мне так кажется. Может, я совсем тупое, чего-то не понимаю и ошибаюсь. Не хочу ни в коем случае никого обидеть. У меня нет таких целей: кого-то оскорбить или обидеть. Если бы я это хотел, я бы так и делал. Тут у меня не было никакой такой цели, но люди этого не понимают. Они просто даже не читают комментарии, просто штамповано одно и то же. Сперва я удивлялся и офигевал, потом меня это забавляло, потом я злился, а теперь мне просто пофиг. Думал еще рассказать про осады крепостей городов, но как-то лень, честно. Там мне предъявляли за то, что цифры какие-то я походу с потолка взял и то, что это вообще чушь бред. Ну да, миллионы людей могли погибнуть, наверное, только во время Второй мировой. И Первой, и все. Больше, ты, раньше столько людей не жило. Также думаю, стоит объяснить. У меня есть ролики на историческую тематику. При этом я нифига не смыслю в истории, не являюсь историком, даже студентом. Или мне нужно сперва десятилетиями сидеть и разбираться во в теме. Да не хочу и десятилетиями разбираться. У меня просто возник интерес. Зашел посмотрел. Вместо того, чтобы другие читали порядка 10 сайтов, я это все пытаюсь объединить в ролик. Кто захочет, ссылки есть. Переходим, смотрим поподробней. Кто совсем-совсем хочет, сам работает в поисковике. Вперед! И думаю, последнее будет такое. Не знаю, что это потом говорить или нет, но какие дальнейшие планы на канал, а черт его знает. Это мне чисто хобби, мне это нравится, мне это интересно. Периодически буду пытаться что-то интересное сделать, ну, по крайней мере, то, что мне покажется интересным. Как, например, новые интро под определенные рубрики, рубрики тематике плейлисты вы поняли так и вступление которое я сделал к ролику про демонов например если что-то смогу придумать буду пытаться периодически что-то такое выдавать потому что мне интересен видеомонтаж хочу более-менее этого научиться но к сожалению мой комп не самый крутой и я многого не могу себе позволить если бы у меня был комп раза в три помощь то хотя бы в два ладно я попытался по разнообразнее все делать с эффектами а так если дело пойдет если будут просмотры если будут люди активные которым интересно это все по мере возможности Возможности буду реально работать над качеством. Как минимум, надо поработать над дикцией, над голосом. Надо научиться нормально обрабатывать звук, а не так как я тяпляп. Ничего не обещаю, я просто буду пытаться. А напоследок скажу вот что: я помню про всех, кто предлагал идеи для видео. Вот всех! Я серьезно беру и сохраняю это. Я уже сделал не то 3, не то 4 ролика, которые были предложены подписчиками. За что всем огромное спасибо! А на этом все. Задаем вопросы, пишем комментарии, что думаете по этому поводу. Нужно ли вообще такие видосы делать. До встречи!